возможный способ сделать адекватное видеонаблюдение на парковке, единственный возможный, это локализация задачи. Локализация. Смотрите, у нас большая территория, нам нужно видеть много деталей. У нас априори мы хотим использовать камеру сверхвысокого разрешения, будем считать, что проблем не будет. Мы ставим камеру, да, она и обзор даст, цифровым зумом можно приблизить и увидеть что-либо, проблема маленькая. Ужасная освещенность, она все нам портит. У вас эта камера, начиная там, с 7 часов вечера, там, с 8 часов вечера, будет работать постоянно в черно-белом режиме. Вот. Это очень серьезная проблема, потому что когда камера переходит в черно-белый режим, вы теряете даже возможность определения цвета машины. Царапалась машина, да? как, как, какого цвета она была? Черно-белый. Вот. Что значит локализация? Вам нужно эти проблемы как-то сузить. Каким образом? Во-первых, проблема номера лица. Единственная возможность, единственная возможность сделать видеонаблюдение на парковке это ее от отгородить и сделать несколько въездов-выездов. Если парковка открытая, или, например, огорожена там столбиками, да, вот как любят, или там на площади делаются, вот, бетонные блоки поставлены, можно не браться за это видеонаблюдение. Оно будет бесполезно. Потому что если парковка не огорожена, не огорожена, вы все равно не найдете человека. Кто прошел, кто зашел. Если вы будете ставить камеры на лица каждые там, 10 метров, это будет очень дорого. Я для примера приведу, знаете, такие объекты, как плотины, гидроэлектростанции, вот эти вот вещи. Там решается задача, это периметральное видеонаблюдение, и там важно и кто пересек периметр, и где пересекли периметр, да? Вы видели, как организовано видеонаблюдение на ГЭСах и на ГРЭСах? Там стоит забор высокий, да? И каждые два пролета забора, то есть каждые, там, каждые 20 метров установлена видеокамера высокого разрешения и узкого обзора. Это миллионные, реально миллионные объекты по видеонаблюдению, они идут каждые два пролета забора. Там это оправдано, потому что там нужно видеть, кто и где. Кто вам на парковке даст такие деньги, чтобы а парковка считается вообще такой ну, таким придатком как бы, к видеонаблюдению, да? Никто вам таких денег не даст. Поэтому, если нет возможности локализации вот, входов и въездов, проблема. Проблема просто колоссальная. Вы не сможете добиться того, чтобы ваше наблюдение работало как надо. Вот. А, дальше, светочувствительность. Сразу а, нужно использовать камеры высокой светочувствительности, поэтому у нас попадает еще и одна мегапиксельная камера. У нас остается только двушки, но ну, в основном, на парковках. Номера и лица Решается отдельными камерами. Нельзя поставить одну камеру на шлагбаум, чтобы она видела и номер машины определяла, который выезжает, и лицо водителя. Потому что в, за... в зависимости от угла у вас будет бликовать либо номер, либо лобовое стекло. Поэтому разделение задачи, вот это вот, две камеры. А номера. Определение номеров возможно только в белом свете. <coughs> Белый свет или проще... Никакого ИК. Поэтому на номерах, перешла Баум, обычно ставит прожектор. Обычный, светодиодный прожектор, который подсвечивает номера в цвете. И камера снимает этот номер. Это единственный вариант избавиться от проблем, что номер засветил или номер грязный. А у нас как бы да, даже не столько проблем, когда номера засвечиваются. У нас стопроцентная видимость даже глазом не всегда заметна, потому что где-то он подмазан, где-то замазан. Единственный вариант, реально его разглядеть, это ставить именно под проектом прожектор. А, опять же, с учетом того, что на номерах это небольшое расстояние, мы отмели с вами угол обзора, О, мы отмели с вами одна мегапиксельная камера, соответственно, четверть дюймов, которая дает 50 градусов, мы с вами отмели, поэтому единственный вариант, который использовать, это на номера получается пусткий угол, варефокал, варефокальная камера. Причем, что самое интересное, решается этот вопрос либо сблизи ставить до точно так же вы можете поставить 5.50. Замечательно, если у вас номера будут подсвечены даже в районе номеров, то и камера будет висеть где-нибудь там на здании, или на столбе и будет наведена просто аккуратно на этот кусочек, все будет неплохо. Обзорные камеры только 2 мегапикселя. Использовать 2.8 здесь 2 мегапикселя на 2.8 не уверен. Вот, честно говоря, скорее всего, будет проблема именно за счет искажения. 2.8 все-таки дает очень сильное искажение по бокам, и здесь может дать это вам серьезную проблему возникнуть. Самое главное это светочувствительность. По поводу светочувствительности. Когда мы говорим про светочувствительные камеры, у нас сразу возникает такое желание ⁇ Я хочу Sony ⁇ Вот мы все считаем логичное желание о том, что у Sony самая высокая светочувствительность. Мы очень много проводили экспериментов, думали, почему же нам кажется, что Sony лучше. И правда ли это или неправда. С чего все началось? Мы вытащили за окно 4 камеры с разными сенсорами, одну, там, вот, э -э И вывели их на экран. Сейчас темнеет рано, и как только камера переходила в черно-белый режим, мы сразу с люксметром бежали, наставили плоско... на плоскость объектива и смотрели освещенность в ну, плюс-минус в эту секунду. Вот. Первый раз провели, когда ребята м -м, это тестирование, они мне принесли результаты, вот. я не поверил, отправил перемиривать. На следующий день мы проверили заново. Дело в том, что получилось так, что камера на Sony первая перешла в ЧБ. Вот. Для меня это было абсолютно непонятным, начали переделывать, и э, интересная штука оказалась, камеры все были на заводских по да? то есть, мы ничего не отстраивали, ничего не устраивали. Э, второй раз получилось ровно то же самое. Э, примерно Sony переходит в черно-белый режим на заводских, когда освещенность составляет в районе 12 люкс. Это довольно светлые сумерки. Вот. Э, следующими перешла... Э, следующим... Нету. В 17 люкс перешла однушка все-таки. Первый раз почему не получилось? У нас, оказывается, ребята ее выстроили, просто в настройка стояла там, что она показывала в свете, поэтому они посчитали, что она не перешла. Самая первая перешла однушка, где-то 17 люкс, 12 люкс перешла Сонька, дальше 10 люкс перешел Smart Sense и 6 люкс перешла Аптина. Новая Птина, 237 вот. Хорошо, подумали, ну давайте сравним по-человечески, да? И провели тестирование SmartSense и Sony. Smart Sense, наш, скажем так, наша боевая такая ставка. Э проводили тестирование исходя из задач видеонаблюдения. А размер пикселя определяет количество фотонов на него попадающих, соответственно, светочувствительность. У Sony есть дополнительные фишки, типа там пролинзованные пиксели, что-то еще, которые повышают светочувствительность и куча цифровой обработки. И, э я не готов, во-первых, цифры, да, есть в Даташидах цифры, но они не в люксах. Они в милливольтах, и причем у каждого производителя эта цифра отнор отнормирована по-своему. И поэтому перевести, даже если я переведу в люксы, то цифры сравнивать нельзя. Sony сравнивает по одному показателю, SmartSense сравнивает по другому показателю. Единственный вариант провести это тестирование, это именно вот, ну, на практике. В целом, 1 восемь, 28 1 х восемь, диагональ одинаковая, э -э архитектура пикселя. 2,8 у Sony и 3, у, 3 микрометра у SmartSense. Расчетный угол обзора 73,5 градуса у Sony и 77 градусов у SmartSense. Э -э, Практическое сравнение конвергенции, то, что мы делали. Внутренняя область – это Sony, внутренний прямоугольник. Внешний прямоугольник – это SmartSense. То есть, разница небольшая, там в 35 <к клёх> градуса, но ну, она есть. Она не критичная, но есть. Поэтому я не ставлю это за плюс или за минус, просто показываю, как оно по факту существует. А дальше мы взяли, то же самое провели сравнение по разрешению. То есть взяли, вырезали цифровым зумом э, область таблички, размеры идентичные, разрешение идентичное, позиция камеры идентичная, э, диагональ сенсор идентичный. Поэтому сравнение очень даже четкое. Слева Sony, справа SmartSense. Э, начали искать серьезные различия. Э, увидели, что. В зависимости от того, какой коэффициент здесь мы не стали вставлять, в зависимости от того, какой коэффициент усиления картинки мы ставим, качество можно вывести в Smart Sense лучше Sony, а можно сделать Sony лучше самого Марсенса. У Sony поставили коэффициент усиления картинки повыше, соответственно края более четкие, кажется, что визуально кажется, что разрешение выше. У Марсенса поставили коэффициент усиления повыше, то же самое, края стали более четкими, но маленькая проблема. Коэффициент усиления, да, он Увеличивает контрастность краев, но ведет за собой артефакты. Днем они не очень заметны. Вот здесь вот э под третьей снизу строке, Есть ли очевидное преимущество у кого-то? Вот так, чтобы четко сказать, что разница колоссальная. Да нет. Вот, э но ну, мне тоже так кажется. <клев borrow> Дальше сравнивать ночные изображения, и получилось <клев> то, что то, о чем я говорил. Видите вот эти артефакты? На ноутбуке можно посмотреть там, по, на перерыве по отчету. Здесь немножко заглажено, но при этом нет вот этих вот артефактов. Здесь, видите, между буквами, такие вот, искажения по краям. То есть Почему они возникают? Потому что коэффициент усиления усиливает края, усиливает контрастность, ночью это дает шумы. Соответственно, лучше или это хуже при распознавании – это вопрос. Получилось так, что ночная картинка по разрешению, ночная картинка от Sony чуть-чуть получше. Но опять же смотрим третью, именно с точки зрения распознавания. Если здесь усилить края коэффициент усиления, мы получаем те же самые шумы, но получаем больше разрешения. Где есть проблема? Ребята, у этого всего, что это маленькая проблема? Мокрый асфальт. Посмотрите вот на вот эти участки. Процент засветки. Дело в том, что когда Sony направлен на мокрый асфальт, и если вы не выстраиваете в центр усиления, то мокрый асфальт на Sony он засвечивается. Он белый. Вот. У Smart наоборот. Здесь сейчас камеры на базовых настройках. То есть на базовых настройках получается так, что у Sony коэффициент усиления повыше. Но больше артефактов и мокрый асфальт засветка идет. Ну, лужи там все вот это, вся, вся, вся вода. Вот. У SmartSense, наоборот, на базовых настройках коэффициент усиления пониже, поэтому и картинка чуть потемнее, и она более сглаженная, но и засветки особый э, по лужам, по всем остальному не будет. Почему я говорю про лужи? Потому что это скотч. То есть ну, мы так склеивали эту картинку, да, скотчем. это ответка от скотча. Вот. А, по факту, дополнительная такая... Почему нам кажется, что Сонька намного лучше, чем SmartSense? Сенсор Sony. Начали думаю лицо. Думали, ну, вот добавили э, на сцену очень красивую девушку Олю, но м -м, размер лица ее получился 40 на 40 пикселей. И вот это реальный кадр, что мы получили, 2 мп 40 на 40 пикселей. Во-первых, это абсолютно неприемлемо не, не для распознавания. да? Во-вторых, разницы никакой на расстоянии 5 метров абсолютно нет. Ни Sony, ни SmartSense не дают удобоваримую картинку. Вот. Здесь даже не видно, что Оля у нас симпатичная. Вот. Симпатичный. справа симпатичный, да? да? А, вопрос все равно остается открытым. почему? мы всем клиентам, которым давали нас на, на тест смартсэнс, все говорили, ну неплохо, но Sony лучше. оказалось. в чем значительно смартсэнс уступает Sony этот трицвет передач? это Отсутствие желтого цвета, искажение по красному. Ну, опять, на проекторе тяжело, но будьте будет лучше видно, потому что проектор тоже цвета искажает. Mm -hmm. да? Но э -э, некорректный зеленый, крайний цвет должен быть фиолетовым, он здесь синий. То есть практически очень слабые красные цвета. Да? Очень слабый красный цвета плента у SmartSense. Вы когда тестируете видеокамеру и смотрите на, на объекте, вы смотрите зеленую травку, синее небо, там, красную машину. Да? И вы видите, что Sony показывает лучше. В плане цвета, да, я не спорю. Вот. Но как говорит один из так, идейных вдохновителей компании Axis, господин Нисон, мы с вами тут занимаемся видеонаблюдением или художественной фотографией. Определение оттенка цвета не является задачей видеонаблюдения. Более того, Smart не искажает цвета. Нет такого, что желтый – это красный, а зеленый – это синий. Основные цвета, которые там входят в 7 цветов, они остаются неизменными. Именно поэтому э, цветопередачи не я призываю не рассматривать ее именно с точки зрения видеонаблюдения. С точки зрения картинки – да. Но мы с вами посмотрели светочувствительность, мы с вами посмотрели разрешение. А я добавляю третью вводную. Сенсор Sony примерно на 25-30% дороже, чем сенсор SmartSense. А стоит он того? Вопрос. Стоит. Ну, Опять же, для чего? Ну, кол коллеги, смотрите, это. я, к сожалению, вот когда мы проводим подобные тесты, да, мы сравниваем абсолютно для идентичных условий. Более того, мы смотрим и настройки, чтобы были идентичны, и выравниваем там яркости, нормируем, чтобы было все было идентично. Любую камеру можно настроить. А можно настроить вниз. А некоторые камеры лучше приспособлены для одних условий, а некоторые приспособлены для других условий. Очень часто бывает такое, что нам коллеги говорят, вот. Даже особенно не с нашими камерами, а с камерами конкурентов. Говорят, вот э, у ваших коллег там камера показывает лучше. Мы приезжаем на объект, там смотрим, наша камера, ваша камера. По умолчанию, да, а дайте нам ее погонять. Мы посмотрим у себя. Ставим в лабораторию, ставим, сравниваем светочувствительность уже, не на конкретном вот, объекте, да, а смотрим, проверяем уже такие нормированные значения. Чувствительности, разрешение, чего-то еще. И получаем идентичные показатели. Потом возвращаемся на объект начинаем смотреть. Так, что не так? И начинаем смотреть. Так здесь коэффициент усиления, здесь затвор, здесь динамический диапазон, и все дело выравниваем. Поэтому э, сейчас я, когда э, именно про, скажем так, с точки зрения Smart Sense рассказываю, я, э, у меня лично есть некоторые объекты, на которых э, нужно Sony, но там именно проблема в цифровых функциях, там не, не все цифровые функции отрабатывает Smart Sense, вот, но таких объектов, честно скажу, их вот, вот, вот столько, их очень мало, а с учетом стоимости э, камеры на Sony там ну 25-30 да? и получается что очень часто заказчик причем заказчик чаще всего даже не знает Sony не Sony и более того когда у заказчика на объекте одни и те же камеры у ему не чем сравнивать да и он не говорит вот эта камера лучше вот эта хуже все картинки одинаковые здесь загвоздка в именно в монтажнике потому что есть определенные пристрастия есть более того есть предрассудки есть предрассудки что Sony лучше вот а я могу например для примера называть такой бренд как Activecam они проводили тестирование, просто пример, они проводили тестирование свое Sony и оптины, и они решили, что в двух мегапиксельных IP они ставку на оптину сделают на новую. Им показалось, что она лучше. У нас эта камера, мы двушку оптину гоняли-гоняли, мы ее не смогли вывести так, что визуально нам, вот именно визуально, да? не по разрешению, не по сочинености, а визуально, чтобы она нам э, как Sony была. Это получается классная штука, это вкус и цвет. Есть еще один момент. Мы проводили тестирование на выставке MIPS два года назад. Мы э, с камеры убирали этикетки и представили номера. Камера номер один, номер два, номер три. И знаете, какой-то передача контрольная закупка. Спрашивают людей, какой вам, какая камера вам больше нравится? Вот, вот просто не говорили, куда смотреть Камера направлена на одно и то же сцену были. Мы не говорили, а посмотрите вот на этот угол, он тут четче. Или мы не говорили там, а вот тут синий цвет, он настоящий синий, а на самом деле он там э, на других камерах на другой. Мы говорили, какая камера вам больше нравится? знаете, там какой разброс был результатов? Там люди подходили, вот, просто вот, мне нравится первая, мне нравится третья, мне нравится вторая. Вот». И это все показывает, что у нас абсолютно у каждого, если нет никаких предрассудков, пристрастия могут быть варимы, могут быть и, опять же, экономическая целесообразность. Да? Мы не забываем, что камера Sony, камера SmartSense, это разные ценовые сегменты. Вот. Плюс у Sony были, сейчас восстановились поставки, у них были серьезные поставки, проблемы с поставками. Да? Как мы знаем, в апреле было землетрясение, которое там повлияло на работу цехов Sony по... Сенсорам, и у нас, к сожалению, то, что я говорил в, на прошлом семинаре, оно, к сожалению, сбылось. Вот. А клиент говорил, что лучше. Ну, может быть, да? я никого не хочу склонять. Просто потому, что у каждой камеры да, есть своя ниша. Более того, у Sony, возвращаясь к парковкам, возвращаясь к системам, э Чувствительности. У Sony есть очень серьезное сейчас нововведение. Это камера линейка Starlight. Это линейка камер, проще говоря, которые в цвете показывают ночь. Это линейка Sony Starlight. Вот про нее хочу как раз отдельно сказать. Я напишу модели сенсоров, которые относятся к линейке Starlight. Чтобы у вас. Дело в том, что очень многие, опять же, у нас коллеги начинают сейчас вот ерунду. Вот, обычно Sony подсовывать под Starlight, там что-то еще. Sony Starlight это AMX 291, AMX 290, AMX 124, AMX 178. Ну, вот так пока. Итак, вот это 2 мегапикселя. Вот это 2 мегапикселя плюс... Реальная ВДР.